Да. Максим Гончаров. прошу да. Свет, да, можно? Да, иду Я обратил внимание, что количество психотерапевтов... заметил. На... Спрос рождает предложение. Ваше психологическое здоровье. Меня зовут Максим Кончаров. Я руковожу Академией Адидас. И, ну вообще, я тоже врач психотерапевт. Но это есть свои причины. Я сюда не делал свою практику. Просто я сейчас расскажу большим проектом. И Роман заказал вот такое название. А, как найти время для цели в жизни, я не, не стал там, ничего места. Найти место нет, Дайте, э, оставлю, общем, э, Я так это уже не занес. А, вчера буквально, размышляя над, ну, над, этой, над этой темой, э, я подумал, что mm -hmm. если этот вопрос вообще в вашей ну, жизни возникает, да, там, допустим, как найти время для цели в жизни, то ну, выводов два. Первое, либо у вас это, ну, цель уже есть, вам время там, не нужно, либо у вас просто нету жизни. И отсюда я подумал, что можно попытаться вам дать что-то такое э, новое, там, свежее, ценное. И мне понравилась там, буквально там, одна реплика очень сильно из э, того, что здесь звучалось, звучало. Что, ну, о каких-то банальных там, вещах я тоже не хочу вам э, рассказывать, потому что вы это все знаете. А учитывая, что я все-таки психотерапевт, я и буду в эту сторону все время ну, тянуть. Тем более, что убежден, что это самое интересное обычно цель в жизни полезная штука, да? на это многие вещи, многие люди указывали, они освещают нам путь и так далее. Я подумал, что, наверное, вокруг мы это построим и даже сделаем парочку упражнений, которые позволят вам и пообщаться, и что-то полезное для себя унести с сегодняшней сессии. Целей бывает очень много, и сегодня, по-моему, тоже какие-то классификации, возможно, звучали, да, и это и наш собственные, и не наши собственные, чужие, формальные, настоящие, и там, срочные, и, и несрочные, и самые разные, да, просто для того, чтобы вы понимали, что, ну, этих классификаций тоже, наверное, может быть очень много, вот, но, по сути дела, э -э ответ очень прост, да, было бы зачем найдется и как, да, поэтому, когда мы говорим там о целях, наверное, стоит понимать, что это, прежде всего, ценность, и сегодня это слово звучало вообще, мне кажется, ну, очень много раз, и, и даже приводились примеры, и у нас наша, вся наша академия тоже построена на идеях ценностей. Я подумал, с этого можно попытаться и зайти, и немножко вас как бы вдохновить. Тем более, что я уже увидел, что это работает. Кто-то себе вещь купил, да, мяч, который, ну, видели, да, это официальный мяч будущего чемпионата мира, называется Красава. Да, да, вот, и, вот он, вот он. Угу. Вот. Поэтому хороший, хорошая мечта, она, конечно, вдохновляет. Да, она Воодушевляет и вся наша академия, и программа академии, она, собственно, направлена на то, чтобы люди жили более полной жизнью. Да? Ну, это не так, упростить все лишнее, убрать. Я подумал, что хочу зайти на нашу с вами тему а, с небольшого видео, которое а, обычный смертный не видит, но вам вышли, уже вы необычный, а, хоть и смертные. Спорт делает нас здоровыми. Думаю, перевод не нужен. Спорт соединяет нас с высшей целью и объединяет целые нации. Спорт создает возможности. Спорт дает людей. возможность. Он меняет нас к лучшему. Спорт формирует ценности. И спорт делает нас счастливыми. But sport needs a space to exist. A space where people can do what they love. An ocean to surf. A mountain to climb. A path to explore. A surface to inspire. But, sports spaces are in danger. Pollution is increasing and so is waste. Energy consumption is growing, as we are more than 7 billion on this planet, and sometimes, people are not treated the way they should be. For our love of sport, we want to take action now, to ensure that sport continues to be an infinite source of happiness. We want to be the guardians of the spaces of sport, and tackle the challenges where sport is made, sold, and played. For our product, we value water, innovate materials, and conserve energy. For our people, we empower them so they can unlock their potential. We also strive to bring sport to everyone so they can live a healthier lifestyle. And we will continue to harness the power of sport To inspire people, to be agents of change. В который раз пересматриваю ролик, он ну, такой довольно, довольно эмоциональный. Я хотел спросить у вас, а, а какие переживания у вас он вызывает? Вот так, кратко. Yes. Так. Желание соучаствовать. Так, yes. спасибо. Ага. Ну... У меня мурашки все время пробегают, когда, когда я смотрю этот, этот ролик. Он очень свежий буквально там для внутреннего пользования, так скажем. Но весь ролик построен вокруг каких-то базовых ценностей. Можете их назвать, как вы думаете, вот о чем здесь? Вот какие там, может быть, главные элементы? А? Здоровье. Здоровье. Так, есть такое дело. Семья. Семья? Ну, можно взять чуть шире, да? Слободу. может быть, про людей. А? Ну, дети, защита семья. Будущего. Ну ладно, давайте так. Дети, семья, в общем, люди там явно. Развитие. Да. Развитие, Развитие. про которое тоже сегодня звучало. Наверное, Еще что-то. Да. Защита, защита будущего. Командная Окружающая игра. среда. Командная, да. Все... экран. А? Командная игра. Вот, вот, вот смотрите. Вот, по сути дела, действительно, чем, на, на наш взгляд, ролик прекрасен, он охватывает ценности, которые, вокруг которых вот мы, например, лично строим всю нашу работу и. здесь, и Adidas в частности, это... Это, собственно, спорт, естественно, да, мы спортивная компания. Это культура, это люди да, и окружающая среда. Все вокруг этого. Это создание сообществ. Да. Причем, вот если так взглянуть, то ну, вот эти вот круги, они, они накладываются. Да. То есть это здоровый образ жизни, да, это сообщество людей, объединенных общими там, ценностями, это healthy lifestyle ну и так далее. Так вот, какое отношение это имеет ну, к цели? Да? Когда у тебя есть совершенно такая, ну, четкие, понятные ценности, Вроде как вопрос, куда идти, особенно э, там, не стоит. Понятно, что куда идти, и хоть ты там да, можешь на какое-то время запутаться. Поэтому, в принципе, хорош, одна из характеристик хорошей цели, она делает нас живее. Она побуждает что-то делать, не оставаться на месте, хочется двигаться вперед. Но, мне кажется, вот эта эмоциональная составляющая цели тоже, тоже очень важна. И мы вроде как об этом знаем, но мы все живые люди, и как только мы выходим э, в какую-то другую действительность, что-то такое начинает происходить, и мы... Ну, начинаем раскладывать это дело куда-то, увлекаться чем-то другим. И на это есть свои причины, я хотел, чтобы мы на них посмотрели. Ну, и есть такая категория полезных вопросов. Да, Я выбрал всего три. Например, зачем нужна цель, появление цели, что оно вообще должно там, изменить в твоей жизни и как она связана с мечтой. Вот, например, одна из причин, почему мы вообще затеяли Академию, Адидас Академия, состоит в том, что мы хотим, чтобы люди внесли спорт в свою жизнь. Как это делать? Но ну, это невозможно делать просто взяв э, и рассказав, им, идите занимайтесь спортом. Мы через это прошли, это не работает. А вдохновлять через собственный пример. Для этого у тебя должна быть мечта. Ты должен гореть, жить этим и как-то в, в эту сторону двигаться. Поэтому мечта, наверное, стоит первично, и из нее вытекают все последующие, последующие э, цели. А, что же нам мешает? Вот я бы хотел, чтобы мы в этом чуть-чуть вот с вами поразбирались, учитывая, что... Сегодня у нас такой вообще психологический настрой. Ну, понятно, про мотивацию можно говорить там много, она бывает очень разная, бывает конфликтная, смешанная. Мы существа э, психологические все время чего-то хотим, а как только собирается больше одного человека, сразу да, возникает конфликт. Я чего-то хочу, ты чего-то хочешь, не всегда совпадает. Поэтому она тоже не одинаковая. Нарастающий темп жизни. Да, обратили внимание, что все нужно быстро, да, качественно, желательно недорого. Да, поэтому говорят, выбирай любые два. Да? Темп очень существенная история, в которой нужно научиться выбирать тот темп, в котором ты и дело сделаешь, и, и радость не упустишь. Гонка за достижениями. Все должно получаться, все должно получаться быстро и так далее. Вот это бесконечное давление тоже заставляет нас увлекаться какими-то вещами, которые, ну хоть и приносят ситуативное удовлетворение, но ощущение счастья, благополучия жизни могут забирать. Сами цели могут быть неясны. Просто не очень понятно, что из этого выбирать, приоритеты расставить бывает очень сложно. Но это еще не все. Да? Для того, чтобы у нас что-то получалось, у нас должны быть какие-то ресурсы. Да? Соответственно, их нужно как-то описывать, их надо называть словами, в них нужно учиться ориентироваться. Да, проблемы самооценки. Да? Ну, Например, от чего зависит самооценка? Это я молодец, пока у меня все получается, да? пока у меня ничего не болит. Да? А если все болит и ничего не получается, что что я уже... Немолодец, да, вот предыдущий оратор рассказывал про установки, они а, имеют там, самые разные названия. Это вот некоторые такие конструкты, концепции, да? которые предписывают тебя, как мир устроен, как к нему надо относиться. Вот и часто на этом мы а, строим свою жизнь. Избыток личных проблем. Да? То есть у тебя стоит четкая цель, все красивые ресурсы есть. Бац, у тебя дома проблемы. Там, не знаю, ребенок э, кому-нибудь глаз дал, или там его из школы собираются, и, да, или там партнером какие-то проблемы. И на какое-то время тоже твои цели могут от, откладываться. Что же, что же со всем этим счастьем э, делать? В то же время, в само время понятие это способность. Вот сегодня э, Дмитрий, да, предыдущий спикер, э, он говорил о том, что ценность это, это поведение да, э, время это тоже в принципе поведение, да, это некая способность распоряжаться своим прошлым настоящим и будущим. Это еще и способность находить время для кого-то, для чего-то, не забывая себя. А раз это компетенция, она может быть развита. Да? Так вот, давайте теперь возьмем одну довольно несложную концепцию и попробуем посмотреть. Прежде чем что-то менять, надо понять, что на что. Ну, правильно? Вы, вы, допустим, решили, что в вашей жизни нужно время под, под цель, время место по цель, но что-то происходит, что я этого не делаю. Так вот, с психологической точки зрения правильно посмотреть на то, а что вы такого делаете, что заменяет то, что вы считаете должно делаться. Ну, вы же живой человек, вы компетентный, у вас уже есть свой опыт, но раз вы этого не делаете, вы в этот момент обязательно делаете что-то другое. На что вы расходуете свои силы, как вы уже расставили приоритеты, сделали вы это сознательно или не очень. Вот именно в этом можно попытаться подразобраться. Вся наша концепция внутри там, академии, она построена вот на этой простой идее, что вся наша с вами жизнь состоит всего лишь из четырех сфер. Вот слышали такое выражение, что жизнь многогранна? Вот, все это вранье. Вот есть четыре сферы, которые в нашей жизни стоят. Давайте проверим это. Какая. Ладно, не буду сдавать, какая, сразу скажу. Одна из сфер это тело здоровья. Есть такая сфера у вас? Да. Тело здоровья. Сфера тела здоровья. Это все, что вращается вокруг тела здоровья, для здоровья, для тела. И все, что делаете вы с телом, со здоровьем. Ну, какие атрибуты нашей повседневной жизни, связаны с телом, здоровья? Питание. Да. Питание. Гигиена. да. Фитнес. Сон, физические нагрузки. Ну, что еще? Все Конечно. правильно называется. Одесса. Внешний вид, Фитнес. Фитнес. да. Мейкап, одежда, да, да, да. Лечение, если необходимо. Ну, в общем, все правильно, понимаете? Да? Ну, секс можно сюда отнести, да, если все, все правильно понять. Uh, так, это потому что это делается для uh, тела и для здоровья. Если вы утром идете пешком, uh, потому что uh, пытаетесь создать себе физическую нагрузку, то это для тела. Если вы идете пешком, чтобы денег сэкономить, это не сюда. Это в следующую сферу. Вторая сфера называется работа достижения. Эта сфера тоже есть у абсолютно любого человека, вне зависимости, делаете вы работу за, за деньги или бесплатно. Да? Ну, например, это, это карьера, учеба, зарабатывание денег, это дела, которые нельзя не делать. Ну, дома, например, да? вот если э, там, скажем, женщина сидит в декретном отпуске, там, ну или там, мужчина сидит в декретном отпуске, есть дела, которые нельзя не делать. Ну, там, накормить, убирать, в общем там что-то выносить, приносить. Правильно? Вот. иногда этого больше, чем да, то, что люди делают за день. Эта сфера тоже есть. В каком-то смысле наш с вами здесь сборище тоже предполагает, что что-то мы э, учим, узнаем, исследуем, ну и телу достается, да, мы поедим, да, и там разомнемся, и ну и развлечемся и так далее. Третья сфера, называется контакты, отношений. Такая социальная сфера. Есть у вас контакты, отношения? Ну, какие атрибуты этой сферы вы знаете? Друзья, семья, заведение новых знакомств, поддержание прежних, да, какие-то там социальные активности. В общем, это все, что связано с общением ради общения. То есть вот это очень важно, что общение ради общения. Не общение просто с людьми. Да? Например, если вы работаете кондуктором, то ну, это не означает, что вы, вы с ними общаетесь и уйдя с работы, вы снова к ним стремитесь. Да? Нет. Контакты, общение означает, вы ушли с работы, у вас появилась другая сфера, вы встречаетесь с людьми, потому что они вам интересны вне, вне работы. Уловили. Есть еще одна сфера, как думаете, какая? Духовность. А? Духовность. Духовность. Ну да, есть такая сфера. Она называется сфера смысл-будущее. Сфера мировоззрения, жизненной философии, религии и так далее. То есть это сфера, которая отвечает на вопрос, а что тебе вообще в этой жизни надо? Итак, все, больше нет ничего. Вот смотрите, проверить это очень легко. Возьмите любой элемент жизни, и мы с вами обязательно его припишем куда-нибудь вот, вот сюда. Ну, давайте проверим. Назовите что-нибудь из... из жизни. Проблему какую-нибудь. Психотерапевт. Психотерапевт. Ну, хорошо. Искал любую, значит, любую, да? Итак, смотрите, значит, давайте так. Контакт. Значит, эм... с психотерапевтом можно общаться на тему здоровья, да? Ну, можно. Например, психосоматические расстройства, да, из них подавляющее большинство таковыми являются. Вы можете общаться с психотерапевтом, потому что не хотите, чтобы ваша, у вас появилась грыжа межпозвоночного диска. Ну, вряд ли хотите, поэтому это тоже повод с ним пообщаться. Вы можете с ним общаться, потому что вы у него учитесь, а может быть и сами психотерапевт, и вы. Что можно? Можно пообщаться о будущем, потому что психотерапия предполагает способность, вернее, компетенция, которая позволяет человеку жить собственными целями, интересами там, и так далее. Ну и с ним можно общаться, потому что после нескольких никто тебя не хочет слушать, а психотерапевт хоть и за деньги готов с тобой разговаривать. Ну, вот. ну и в конце концов у тебя может быть друг психотерапевт, который для... и то, что он оказался психотерапевтом, для тебя может вообще не иметь никакого значения. Он просто друг хороший. Вот. вот у меня есть хороший друг Иван Кириллов, да? мой лучший друг. Он психотерапевт, что поделать, ну вот так случилось. <смех> <смех> <смех> да. <смех> да. Но правда это действительно тот человек, кому я позвоню, когда у меня там прям тут вот, надо прям сильно поговорить. Вот. Так что, все, вот смотрите, есть четыре сферы. Я вам приведу еще один пример. Банальный, потому что сейчас мы перейдем, собственно, к некоторым упражнениям. И, возможно, я даже. Мы же с вами с частью из вас уже встречались, поэтому, возможно, я этот пример приводил, но для тех, там было вас меньше, поможет, но Ну, в общем, если человек говорит, я занимаюсь спортом, хожу в фитнес-клуб, то какая мысль приходит, куда его стоит отнести? Ну, видите, появились версии, да? Что правда, человек может ходить в фитнес-клуб из-за тела здоровья. Ну, такое случается, правда, действительно. Вроде как даже и главное это предназначение. Но не всегда так. Вопрос, могут быть и другие ценности. Почему? Он туда ходит, потому что он там работает. Там ему зарплату платят, он там инструктор, администратор и так далее. Либо он может заниматься спортом, потому что у него есть цели. Накачать, там, пробежать, ну и в общем килограммы, сантиметры, километры и так далее. Да? Потому что, скажем, физическая культура это сюда, а спорт это вот сюда. Понятно. Он может ходить в фитнес-клуб, потому что там что? Там другие люди, у них есть форма, у тебя тоже, вы, у вас есть его обоих карточка, ну, там, вы друг друга распознаете издалека. То есть есть как бы, люди из одной тусовки, поэтому это социальные контакты. Кто там вообще судьбу свою устраивает. поэтому, ну, Если вы были хоть раз в фитнес-клубе, там огромное количество людей, которых вот это все вообще не интересует. Ну и, конечно, могут быть люди, для которых спорт – это такая религия, ей надо жить и так далее, там развиваться, внести доброе и светлое. Вот. Поэтому вот эта концепция предполагает, что вот эти четыре измерения есть абсолютно любого человека. Этим мы с вами все похожи. Отличаемся в то же время мы все с вами тем, что содержание и ценность каждой сферы абсолютно разное. Есть люди помешанные на здоровье, да? ну просто все, там пунктик. Да? Есть, которым наплевать на здоровье. Есть люди помешанные на работе, ну и так далее. На каждую сферу есть свои, свои ценности. Поэтому вот это тоже четыре большие категории ценностей. Сегодня про ценности говорили, вы много говорите. Вот еще вам одна классификация ценностей. Каждую можно, можно разложить. Так вот, какое отношение это имеет, собственно говоря, к теме, теме целей? Потому что если мы с вами возьмем и просто решим составить список своих целей, то эти же цели в каком-то смысле тоже можно разложить вот по этим сферам. Часть из них будут, могут касаться темы вашей внешности тела, здоровья, часть из них может касаться достижений, отношений, ну и там жизни после жизни, чего хотите, может, правильно? вот ладно раз у нас есть вот эти четыре сферы жизни Ну приняли эту концепцию давайте это такие очки через которые мы просто смотрим теперь на мир да? не понравится не будете смотреть но ну, вот сейчас посмотрим эм, это означает что у нас у каждого с вами эти четыре сферы жизни есть и через них мы как-то свои проблемы решаем а значит распределяем свои силы. И поэтому давайте-ка сделаем маленькое упражнение. Возьмите листок бумаги, вот у вас там есть, да, там есть даже на одном листочке написано мое имя, больше ничего не написано, вот там можно все это нарисовать. И мы с вами сделаем маленькое упражнение, которое называется «Моя личная модель баланса». Мы сделаем два таких упражнения на одном, на одной, на одном листочке. Да. Значит, вам на этом листочке нужно нарисовать ну, систему координат, просто крестик. Ну, 5 на 5 достаточно будет. Получилось? Просто крестик такой, да, систему координат. И теперь самое важное. Вот смотрите, у вас есть 4 сферы жизни, вверху будет тело, ну, также, собственно, тело, работа, отношения, э, сфера смысла. И у вас есть какое-то количество жизненных сил, жизненных жизненной энергии. Давайте так это назовем. И возьмем это за 100. Вот здесь вот у вас есть 100% жизненных сил. Есть у вас 100% жизненных сил? Ну, в общем, сколько есть, возьмите за 100. Давайте так. Вот, вот, вот, вот это количество сил у вас 100. Теперь задача очень простая. Вам нужно прикинуть и в течение, может быть, там, полутора-двух минут подумать и распределить свои вот эти жизненные силы и вот по этим четырем сферам жизни примерно Подождите, не торопитесь не торопитесь дослушайте до конца потому что ну, чтобы не исправлять значит у вас есть какое-то количество жизненных сил и у вас есть сфера тела для кого-то сфера тела забирает колоссальное количество сил вы встаете утром там в специальную фазу луны там да, там будильник заводите, мерите пульс себе, потом там стакан воды, ну, то есть, короче, чтобы проснуться и выйти на кухню, там ну, просто колоссальное количество сил. Не дай бог не на ту ногу встал, все, все сорвалось, надо заново. Едите специальную еду, тренировки по часам, ну, вот это все, это вокруг тела, вы много чего. Вот этим мылом я пользуюсь, этим нет, это по вторникам, это по средам и так далее. Либо кто-то встал, носки одел, все, и пошел. Все, вот оно, собственно, все занятие телом закончилось. Да? Тоже ну, другая крайность вам нужно прикинуть, сколько в процентах из 100 жизненных сил вы тратите на ухаживание за телом, за своим здоровьем. Вот сколько вы туда его инвестируете. Делайте шаг в 5%. Ну там 20, 70, там, 5%. ну не надо писать там, 13,2, там, это ни, ни к чему. Вторая сфера, которая скорее всего вам проще дастся. Сколько энергии уходит на работу? фига пусть будет <свят> ну да просто для одного дофига это 8 для другого 98 <свят> поэтому э, вот здесь попробуйте прикинуть сколько в процентах уходит э, на работу причем на работу <свят> или у меня хороший слух или у вас <свят> хорошая дикция да. ладно следующий следующий вот еще раз, следующая сфера, которую очень легко перепутать. Сколько в процентах ваших жительных сил уходит на общение ради общения? Сфера контактов. То есть, что это значит? Что вы, вы находите, поддерживаете этих людей, строите с ними какие-то отношения, находите время, чтобы с ними провести время и пообщаться, а не просто потому, что вы сидите рядом и вынуждены это делать. Да? Это общение может быть и на работе, и вне работы. Это могут быть члены вашей семьи, друзья и какие-то незнакомые люди и так далее. Сколько процентов? Ну и последнее, финальное. Сколько энергии вы тратите на размышления о будущем? На постановку каких-то долгосрочных планов? Например, чего я вообще хочу в жизни лет через 5-10? Через То есть не просто э, список дел на завтра, да, потому что список дел на завтра, вот это такое планирование может иметь отношение к вашей работе. Вы, конечно, должны знать, что будете делать завтра. В итоге у вас получится какое-то подобие ромбика. Ну вот, подобие ролика. У кого-то, может, треугольник будет, не знаю. Но комментарий следующий. Смотрите, вот здесь вот у нас энергия, а не время. Потому что следующим упражнением мы сделаем историю про время. Понимаете разницу? За единицу времени можно потратить разное количество сил, правильно? Ну, например, скажем, охранник в сельской библиотеке тратит одно количество энергии, да, там, скажем, нейрохирург, за час да, другое как в том анекдоте да? вчера случайно две смены отработал, да как так ну, вовремя не разбудили вот так и здесь. у вас получится подобие ромбика и э, вот сделайте это я скажу что делать дальше причем э, даже если вы не уверены нарисуйте что думаю на, примерно так потому что у вас появится возможность это скорректировать 100 в сумме должно получиться 100 Энергию. Пока только энергию. Получилось? Потом эти, ну, соедините эти цифры, и у вас получится вот эта, вот эта модель, так называемая модель баланса. Но пунктир не обязательно, просто соедините их и все. Просто, я вообще не знаю, почему здесь пунктир, но в общем просто какое-то подобие ромбика. Да. Получилось? Все? Кому надо больше времени? Все. Теперь смотрите. Теперь следующий момент. Вам нужно теперь объединиться в, может, маленькие группки, ну давайте по четыре человека. Вот, да как сидите, как мне так удобно, развернитесь друг к другу, чтобы вы могли чуть-чуть поговорить и модель свою вот эту показать. Mm -hmm. Сейчас еще буквально я сейчас махну и вы начнете. Подождите ну, чтобы смысл был у этого общения. Значит, цель вот какая. У вас, у вас сложилось какое-то представление о так называемой своей модели баланса. Правильно? Да, сейчас поговорите, подождите. Да, да. Заряд. Так вот, ваша задача сейчас внутри вот, вашей группы поинтересоваться. По какой причине человек поставил вот там процент 20 там, или 30, а не а не 5 или, или там 25. Да? Ну то есть, грубо говоря, попробуйте подумать и сказать, что вот я поставил на тело, например, там, не знаю, 15%, потому что и у вас есть какой-то набор индикаторов, что вы вложили туда сил, и в процессе у вас может появиться мнение, что не, я, пожалуй, переоценил или недооценил. Да? Вот. И вот, допустим, сферу тела быстро кружочек прошли, второй, третий и четвертый. Убеждать нет, у тебя не так, должно быть. Не надо, никого лечить не надо, не все, не, не корректируйте, ничего, вот этого делать не нужно. Но у вас может появиться представление, что модель должна быть чуть-чуть другой. Причем, еще один момент, это фотография текущей вашей жизненной ситуации. Не как оно должно быть, не как я хочу, а вот как оно на, на этот момент времени. Понятно? Все, давайте. Ну давайте минут, минут 10 на это I don't know. А есть ли у вас какие-то впечатления, наблюдения, которые вы могли поделиться вот после этого маленького упражнения? Вас это обрадовало или расстроило? не то, что есть на самом деле. Это очень хороший ощущение, что ты Допустим, понял в какой-то момент, что я ну, себя обманываю, например. Да, что моя жизнь не, на самом деле не такая, как, как, как на самом деле. да, как я представляю. Просто так, вопрос о том, если мы ищем что-то важное в своей жизни, то нужно... А этого не происходит. Да, то есть мы ищем и находим. Это значит, что мы свои силы, ресурсы куда-то инвестируем, возможно, не туда. Поэтому это хорошая идея. В итоге получилась коррекция, что на самом деле вот так. Да. Нет. Брат, нет ну, у кого-то, да, у кого-то нет. Время, время легче, чем энергию. Время легче, чем энергия. Возможно. Возможно. Я не уверен, что это прям ну, невыполнимо. Скорее всего, это может на какое-то время вас поставить в тупик. Вы делаете на первый раз, и может, можно этим увлечься. Ладно, это такие впечатления. Есть еще какие-нибудь? Есть ещё какую что эта штука меняется на любое значение, когда человек не на Вопрос, и науходы, как, как эти можно управлять, науходы, если не самим собой, то есть естественным науходы, образом это может меняться. Так. Да, да, спасибо, сейчас, сейчас, сейчас отвечу. Сейчас Еще есть впечатления? Кто-то о себе узнали, да? Но, ну, да данная модель баланса у меня есть. Она не эстетичная, как коллеги заметили, она меняется в виде в зависимости от событий в жизни. Или, Сергей сказал, пенсия прячь и все. Вы как но, говорите, но, как будто уже пережили. Может быть... <связь> ну, уже... События крязь уже там где-то. <связь> <связь> может быть в дальнейшем, ну, если я буду применять ее постоянно, да, она требует пересмотра чуть ли не каждый день, а каждый месяц. Но Это скорее ваши такие ну, такие мысли. А, ну, вот, допустим, что я живу не так, как, как нарисовал, это такая находка. Вот еще есть вот такие находки? Мы все посмотрели, поняли, что к чему нужно стремиться. Чем сюда 50, ну и к чему 50, 50. 50. Квадрат делать, квадрат. Хотя бы а, по, по энергии квадрат. По времени не получится квадрат сделать, а по энергии Нет, по не Нет, вот это очень важно, что вы можете действительно и там и сложить в себя, что есть какое-то представление об идеале. Можно ошибиться, что я, допустим, думаю, что я общаюсь много, да? Но это вообще не имеет отношения, например, к общению ради общения. А? Ну, то есть, я, у меня в свое время была там клиентка, как говорится, человек такой ну, публичный очень, там, человек из телевизора, который там говорит, я общаюсь с тысячами людьми, но при этом человек очень одинок, настоящих друзей нет, некому прийти без звонка, то есть, а так вот они, вот, пожалуйста, там, да? поэтому это совершенно другая история, поэтому вам надо тоже подумать, ладно. А есть ли у меня люди, с которыми я действительно общаюсь ради общения, и мне этого хватает? Так, вот, давайте я чуть-чуть прокомментирую, потом мы сделаем еще одно маленькое упражнение. Итак, один из вопросов ваш, как к этому относиться, да? да. Вот. Жить-то как? Сейчас мы вам этот, диагноз поставим. Значит, послушайте, вывод такой. Вы правильно сказали, что в норме так называемая модель баланса она не должна быть статичной. Если вы увидели, что она у вас меняется, вы уже молодец, Потому что в обратном случае это не очень хорошо. Итак, вот допустим у вас, к примеру, вот такая модель баланса. А я думаю, что у процентов 90 она примерно такая. Да? Ну, я, я не ошибусь, да? Вот. Допустим, ну, я грубо так, примерно 10, 10, 70. Вопрос, хорошо это или плохо? Да, плохо. Да, вопрос такой. Так как относиться хорошо ли плохо если хорошо. Если комфорт, то вот есть такое мнение что если удобно и хорошо то хорошо да если неудобно то плохо ну и да и нет иногда человек как в том анекдоте пью пью а мне все хуже и хуже да? вот. он, он думает что хорошо но он уже уже теплый и вот это все может быть иногда лучшее что вы вообще можете делать почему вот это у вас сфера деятельности. Это похоже, например, на модель баланса студента в период сессии. У вас оврал, вам надо решить задачу, все дела надо бросить, никуда не хожу, не гуляю, ни по каким клубам, ни широко. То есть я решаю задачу, через неделю другую задача будет решена, и модель баланса изменится. Да? Например, это означает, что вот эта картина временная, она обусловлена текущей жизненной ситуацией, и это лучшее, что я могу сделать, чтобы решить проблему. А вот если... Вот эта картина превращается в, в стиль жизни и длится, скажем, больше, чем 6 месяцев. Сейчас у некоторых пробежали мурашки, да, после, Вот. То тогда у вас проблема. Пока мы об энергии говорим. То есть, что это значит? Что если у вас вот такое распределение сил, больше, чем 6 месяцев, скорее всего если серьезно больше, то это означает, что у вас есть три довольно дефицитарных сферы жизни. Правильно? Ну вот они. Скорее всего, вот здесь вы прогрессируете, у вас что-то получается, ну вы все время работаете, наверное, у вас там ну, какой-то толк должен быть. Вот, там вас хвалят, вас там, там грамоты дают. вот. Ничего плохого там нет. Проблема возникает в том, что если вы это делаете долго, то ваше тело как-то рано или поздно даст вам понять, что ну, что-то ему не хватает. Оно не досыпает, не доедает, что-то болит, холит. И в общем-то довольно легко может уложить вас на лопатки какими-нибудь жалобами или симптомами. Да? Ваши друзья, контакты тоже дадут о себе знать, потом перестанут давать о себе знать, все равно никуда не ходите. Никто вас не зовет, ни на какие вечеринки, все уже забыли, как вы выглядите, потому что вы всегда заняты. да? Есть такая угроза. Сфера смысла, в общем-то, тоже под угрозой, потому что все ваши инвестиции вокруг вот этой области, тут вы молодец, но если, не дай бог, что-то такое случилось, и вот эту вот область взяли и прикрыли, ну, сказали, все, извините, банки нам больше не нужны в этой стране, ну и к примеру, что-нибудь такое, то есть ли что-то другое, какой-то альтернативный план, альтернативные цели жизни, которые удержат вас на плаву? Если вы вот тут ничего нет, то считайте, что у вас такой плод, с четырьмя воздушными подушками, где вместо трех подушек воздушные шарики. И только одна подушка, которая вот-вот лопнет. По логику следить, да? То есть, другими словами, когда <связать> речь идет об образе, о стиле там жизни, она предполагает, что у вас есть время и силы на то, чтобы заниматься ресурсами своего тела здоровья, потому что с возрастом тело меняется, и эксплуатировать просто ресурс молодости все время не получится. Ну, надо там иногда, в общем... Заботиться. Близкие тоже отношения, которые надо поддерживать, особенно если вы э, часто путешествуете. Вот обратите внимание, что в нашей культуре сейчас людей, которые часто путешествуют, людей, у которых есть друзья с детского сада, почти не осталось. Да? Ну, мало таких людей, правильно? Потому что папа, мама уезжали все время, меняли школы, там, ну и так далее. То есть мы такие граждане мира, легко путешествуем. Вот поэтому нужно уметь заводить новые контакты, новые знакомства. И это требует компетенции. С одной стороны заводить, с другой стороны поддерживать. Вот. И есть еще одна подстава здесь. Что если вы вот здесь вот всегда молодец и все время вот сюда вкладываетесь, то вы окружаете себя людьми, которые, собственно, это только и умеют ценить. А вот эту часть вашей жизни они же вообще не знают. Они знают, что вы умеете что-то делать, что вы надежен, что вы денег займете. Ну, в общем, а вот насколько вы быстро бегаете там и умеете костер зажигать. То есть, ну нет. Это, никто не знает этого, да? Вот. вот это и называется модель баланса, да, что она означает, что правда, в определенный период жизни у вас она должна меняться. То есть, если такая модель у вас в рабочий месяц и выходной одинаковая, то вы вообще в опасности. То есть, означает, что, к примеру, смотрите, вот вы сказали, должна быть, ну, какая-то идея баланса. В принципе, да. Естественно, что она не будет такая статичная. Например, вы оглянулись на год назад и посмотрите, как я прожил этот год. И вы видите, ну, тело здоровья поддерживает, там, никакими новыми голячками не оброс, в принципе, там, как-то собой занимаюсь, ну, все, неплохо, да. Или наоборот, болею бесконечно, ногти сыпятся, волосы выпадают, ну, в общем, что-то не то, да? Надо чем -то, Надо что-то делать. Или посмотрел, друзей нет, старых утратил, тоска, никому не позвонил, да. Ни хобби, ни увлечений нет. Нет ничего такого, чтобы, чтобы несло с работой и хотелось этим заниматься. То есть вообще есть у вас какая-нибудь страсть, увлечение, хобби за пределами работы? Если есть, молодец. Если нет, то надо насторожиться. Еще Фрейд говорил, хочешь заниматься психоанализом долго, не занимайся только психоанализом. Да? То есть что-то должно быть еще. Теперь вот вопрос следующий. Давайте теперь вот прям там же, вот на этих же ромбиках нарисуйте распределение времени. Время. Ну энергия и время не одно и то же, правильно? Только вы возьмете время тоже за 100%, чтобы у нас система одна была. То есть не надо там вычитать часы, сколько я сплю, То есть этого не нужно. Вот у вас есть ресурс времени 100%. А вот ресурс времени 100%. Слышали вопрос? Да. Владимир сказал, что вы не видели. был. Я считаю, что это работа. Ресурс, это работа? Нет, это серьезно, это же время. Да, посмотрите, это... да, да. Поэтому вы берете то время, которым вы распоряжаетесь. Например, у меня есть там один знакомый, который помешан на сне. Вот сон должен, вот 8 часов вы да положь, должен спать. Вот просто он там организует, если не доспал, переживает там и думает, ищет. Ну и так далее. Вот, то есть человек невозможностью поспать себя дополнительно загоняет в какой-то дистресс, начинает там волноваться, там, в общем, пить какие-то таблетки. То есть мы берем то время, которое у вас есть, ресурс времени, и если вы не организуете себе сон намеренно, так, в расписании, так, сон, все, все ушли, выгнали, все легли спать, то тогда не надо это считать. Да? Все, вы возьмите и ресурс вашего времени распределите на, этом же, на этой же системе координат, ну там, пунктиром, например. Прям сделайте это прямо сейчас. Ну что, сделали? Ну, мы не будем устраивать дискуссию из этого э, в группах, но тем не менее, вот нарисовали, да? Можете поделиться каким-то своим наблюдением? Насколько они… Да, пожалуйста. Большая разница между энергией и временем. Энергия, А можем нарисовать? Я... Да. Энергии... Энергия и время не совпадают, да? Да. Ага. Ну, давайте. Мы можем просто другой цвет возьмем, да и все. Если энергия здесь, это энергия сейчас. Да, Сколько процентов? Нет. 35 на работу, 10 на вопрос смысла и 20 на здоровье. Вот такая модель, то есть, что может сказать, ну, нам больше и общительный работящий, да, вот. тело тоже получает внимание, вот эта сфера получает меньше, но кто сказал, что, что должно быть иначе, то есть, если, например, у вас цели жизни определены, и вам не надо их искать, вы, естественно, туда не инвестились, да? это как вот вы не знаю, хотите проложить путь навигатора? Да? То есть сначала вы тратите силу, чтобы найти место, куда добраться, а потом вы, вы просто едете. Вот так и здесь. Так, дай время. Дай время. С точки зрения времени, кстати, время С точки зрения общения сделаю целую систему, Какой вывод можно сделать? Как вы думаете? Вот вы смотрите, что вот это, вот это время, вот так выглядит мое время, вот относительно четырех сфер жизни, вот так выглядит моя энергия. Какой вывод можно сделать? Ну, похоже, все так, не только. То есть, да, я пять минут занимаюсь спортом, но такими весами. Так, ну, это я шучу, конечно, да, но... Но, похоже, все кроме работы, да? да? На работе я нахожусь, допустим, сколько? процентов времени. Да, много, процентов времени. Ну, много, да? да? да. А вот, энергия трачет туда... Ну, да, естественно, да. Я, ну, я не сплю на работе, да? Так, да, ладно. Вот, еще. то есть еще какой... А это какой вывод? Нет смысла столько времени там. Нет, подождите. Нет, Нет ничего в это время не делает, энергию не расходует, ну похоже спит. Да? <связывается> это очень хорошее наблюдение. Не факт, что оно там точное, но смысл в чем? Что вообще вот смысл вот этой работы, он как раз состоит в том, что лучше вас никто не будет э, разбираться в том, что вы там делаете. Часть наших процессов, они вообще, ну, поведенческие процессов, они действительно нами не очень то контролируются. Ну, например, смотрите. Вот такое распределение там, сил может быть обусловлено не только тем, что так много работы, но еще тем, что в этих сферах вам просто делать нечего, вы их не развиваете, и работа составляет единственную ценность вашей жизни. Ну, например, если грубо спросить, от чего зависит ваша самооценка, вы там назовете какие-то вещи, а если посмотреть на вашу реальную жизнь, может сложиться, что я себя чувствую молодцом только тогда, когда у меня прогресс, успех и в общем... Да? То есть часть семейных концепций, там, вообще жизненных ваших концепций, может предписывать такое распределение сил. Это одна из версий. Другая версия состоит в том, что мы эти сферы можем использовать для того, чтобы решать какие-то свои проблемы. Например, у вас дома там, в семье конфликт, и вы не хотите там находиться, вы куда идете? Туда, где вам скажут спасибо, молодец. Потому что здесь этого не скажут. Ну, еще да. Вот, поэтому это, скорее всего, такая пища для размышления, потому что любые вот эти находки, они направлены на то, чтобы у вас появилось представление, почему я так делаю. Итак, то есть если энергии я трачу меньше, чем времени, то действительно находиться там столько смысла нет. Но ну, может быть я там должен так делать, я не знаю. А если наоборот? А если наоборот, то это значит, что вы, скорее всего, в колоссальном стрессе. То есть у вас вот столько времени, и вы тратите вот такое количество энергии. Да? Ну, понимаете? То есть это значит, что вы перегружены. Но означает ли это обязательно страсты? Просто когда умольт. Но вот это тот случай, где надо, конечно, там задавать вопросы и, и вникать. Но, по идее, если вы, сейчас секунду, если вы видите, что ваш ромбик времени, энергии примерно совпадает, это означает, что вы считаете. В этом этапе моей жизни там, надо побольше поработать, я вкладываю туда силы, но у меня остается время на другие мои ценности, куда я тоже активно вкладываю свои силы. Если нет, то значит, ну, в данном случае не совпадает. То есть, скорее всего, есть ну, какие-то конфликтные области, то есть я ну, не нашел еще эту гармонию, то есть это может какой-то переходный период, надо спросить, как долго это все, там, по идее, длится. Потому что с точки зрения энергии, ну, все не так плохо. С точки зрения времени, вот эти области... Ну, серьезно недополучают. Вот. Как долго это длится, нужно подумать и ну, прикинуть. Следующий вопрос. А когда это закончится? То есть, например, я знаю ли я, что должно произойти, что все это поменяется? Если нет, то это означает, что в вашей жизнью определяют какие-то обстоятельства или люди, но не вы сами. Ну, можно сказать, что с точки зрения времени, если выходной, да, то здесь не только работа, а и достижение. Да? То есть, достижение что там, тоже это начинает смешаться ровно и становится более агрессивным и правильным ну да, да это предполагает что вы оцениваете там не, не один день до да, своей жизни да, несколько шире да, потому что действительно а, выходные для этого и нужны чтобы вы могли батарейки подзарядить правильно? ну ладно спасибо большое давайте поддержим бы ну ладно теперь как же найти время там под, под цель да оно предполагает что есть такая, такая метафора, что человек это всадник, который скачет к цели. Да, давайте так. Человек это всадник, который скачет деятельность к цели. Смысл для этого ему нужна крепкая лошадь, тела да, и друзья, контакты, которые помогут подняться, если он вдруг упадет с лошади. Что бывает? Бывает картина такая: человек скачет, при этом у него нет вообще никакой цели. Да, он уже устал, но это никому не надо, ну, и собственно никто ценить это не может, потому что никакой планки там, ну, собственно, не задан. Бывает другая картина. Человека огромные цели, но он просто сидит на месте и никуда не едет. Такой прожектор, Третья картина. Его лошадь говорит, да мне плевать, какие у тебя планы, мы никуда не едем, я устала, хочу есть. Все. Ну просто загнал свою лошадь, и она отказалась ехать. Ну и самый страшный вариант, когда рядом с тобой нету людей, которые вообще готовы тебе протянуть руку. Ну, то есть у тебя нету никакого ресурса поддержки, кто тебе там, не знаю и накормит, и напоит, и денег займет, и, в общем, поддержит, доброе слово скажет. Да? Так что, кстати, хорошая новость, что если у вас есть хоть один такой человек, вы молодец, у вас есть мощный ресурс. Вот Если такого человека нет, надо насторожиться искать. У вас должен быть человек, который готов с вами поговорить, пообщаться просто потому, что вам надо. Следовательно, если вы ищете, например, ситуацию, в которой надо что-то менять в жизни, и то, как оно сейчас э, длиться не может, и что я уже устал вот так жить, и конца и края этому нет, то в какой-то момент вам нужно остановиться, никуда не бежать и настроить свой навигатор, инвестировать энергию вот сюда. Сесть подумать, составить список, поговорить. Сегодня вы много об этом говорили, да, который предполагает, что у вас есть хоть некоторое видение, связанное с мечтой, чего я вообще хочу. Да? А как, как быстро? А как это должно изменить качество моей жизни? А какую ценность за этим там, она э, цепляет? Например, модель баланса в идеале да, выглядела бы как 25% на каждую сферу. Но баланс ради баланса это ну, чушь несусветная, да? Например, баланс ради баланса ну, не, бессмысленно. Например, если с вашим здоровьем что-то случилось, надо сделать что? Ну, как бы туда немножко да, там, инвестировать. То есть у вас там. Болит нога, сустав, а вы на работу идете. Ну, потому что что? Баланс. Ну, нет, конечно, надо, надо остановиться, ну, поисследовать ну, и так далее. У вас там семья рушится, а вы да там работу работаете. То есть туда иногда. У вас конфликт в семье, вы сюда инвестировали. Да? На работе проблемы, туда. Вот. Проблема в том, что на работе все время проблемы, да? а, вот, а, ну, а здесь там. Поэтому это и требует компетенции. Смотрите, еще раз, ваше благополучие никому не будет нужно больше, чем вам самим. Вы должны это принять однажды и раз и навсегда. Никто не будет заинтересован в том, чтобы вам было хорошо, больше, чем вам самим. Либо вы, ну иначе вы очень наивны. Поэтому история про жизненную цель какую-то или жизненное благополучие предполагает, что вот тут, вот с этой стороны, сфера смысла будущего, у вас есть некоторая картинка этого благополучия. Например, что там 60-70-80 лет я хочу там, самостоятельно одеваться и раздеваться, да, там, себя обслуживать. Uh -huh. uh, у меня есть чем заниматься, у меня есть там источники дохода, у меня есть друзья, родственники, близкие, которым, у меня есть хобби, которые меня захватывают, пишу книги и так далее. То есть у вас есть некое представление, которое вас манит. И вот тогда эта мечта может определить вам те цели, на которых стоит сфокусироваться. Кстати, еще один был хороший комментарий про возраст, про этапы в жизни. Да? Вот если, смотрите, вот такая последовательность сфер не случайна. Но, например, ребенок родился, сфера тела приоритетная, ему надо развиться, созреть, да? ну там, выкормиться. Потом надо получить образование, потом там семью завести, потом, ну, потом подумать о том, как вообще Шить. трансформироваться. Да. Вот. Но в принципе, наверное, вот это главная идея. Надеюсь, что это может чуть-чуть вот как бы колупнуть вашу э, текущую жизненную ситуацию в сторону самоисследования. Да? Э, э, сфера смысла, целеполагания, она находится вот здесь. Кстати, сфера мировоззрения, духовности, она тоже здесь. Вопросы ценностей, она есть у всех, содержание у всех разное. Это абсолютно точно так же, как и все остальные сферы. Ну все, я, по-моему, по зрению вышел. Да, все, спасибо вам большое за внимание. Спасибо вам. Может быть, какой-то вопрос возник, и я ну, должен на него ответить. Если взять большой период жизни, там, ну какой-то год, да, там или может быть больше, что у меня есть примерно ну, 25 он не бывает так, скорее всего, так там. 25 это в энергии во время бывает. Ключевым, вот если выбирать, ключевым является энергия. Да. да. Это, это важнее всего, да, потому что туда вы вкладываете свои силы. Да, да. Вот. Ну, кстати, для тех, кто а, вот, вот такую ручную работу делать не любит, а цифры, цифры любит. Есть мобильное приложение, которое называется Positum Life Balance, можно попробовать замерить это все сделать в цифровом формате. Все, друзья.